Здорово! Это обзор от Мопорк, я Трэш, и сегодня у нас обзор увлекательного таймкиллера под названием Кражзила. Все, что от вас потребуется, это скоростное топтание препятствий. Время от времени уровни могут вращаться, сбивая вас с толку, а подбирая бонусы вы сможете замедлять время, подрывать препятствия или подбирать кристаллы. В Кражзила есть шесть вариантов игры, отличающихся стилем прохождения и количеством полос, на которых появляются танки, ракеты, корабли и так далее. Попадая по препятствиям, вы будете создавать музыкальную симфонию, поддерживающую общий темп игры. На первый взгляд, из-за геймплея и стилизации, CrashZilla может показаться детской, но она, как это говорится, всем возрастом покорна. В каждом режиме игры есть по три сложности прохождения. Повысив сложность, скорость игры сильно возрастет, но на прохождение отводится гораздо больше времени. Играя, вам будут открываться новые достижения и возможность испытать удачу на барабане повысив тем самым количество кристаллов. Ведь именно они вам понадобятся, чтобы ставить невообразимые рекорды. А зарабатывая монеты, вы сможете открывать новые режимы игры и разблокировать сложности выше. Соревнуйтесь с друзьями на Фейсбуке, ставьте рекорды и открывайте новые достижения. Краждила отлично подойдет для тех, кому нужно весело скоротать время в дороге или на досуге.